Итак, тема ролика инвестиции в Украине э, все поподробнее. Я создал отдельный канал на украинском языке, если будет проще слушать на украинском языке, можете его найти в окладках канала. или просто в поисках вбить на Ютубе Макс Прайм на украинском. Да, у меня сейчас Макс Прайм и на украинском канал есть. Со мной еще здесь помощник, код, который вам говорит про бизнес. Мы с ним снимали, и, в принципе, котячий бизнес, это выгодно было. Но сейчас у нас инвестиции. в что инвестировать? Бизнес можно инвестировать. Давайте некоторые примеры создадим про котов. Потому что, потому что они снова в тренде. То есть они в тренде, не в тренде. Но сейчас они в тренде. Сейчас ролики показывают кошек и собак взлетают, так там именно они помогут вам сделать бизнес, потому что они именно взлетают. Например, построить, например, ну посмотрите у конкурентов сколько там что не открывает. Если брать, например, какие там -то товары именно съедобные для всех кошек, собак, то это конкуренция. Узнать, сколько там конкуренции Сначала, ну как по мне, где их еще нету. Это если вы эм, инвестируете в криптовалюту, чтобы получить дополнительный опыт, тем самым у вас откроется э, представление к миру. Так что вы хватит еще криптовалюту, инвестируйте туда. Насчет инвестиций в Украине вы можете купить э, э, хайп, значит, хайпа. Каждый год, э, год какого-то животного, тем самым можно сейчас уже закупать, скоро вот этот год, и уже готовиться к этому. Если у вас есть такая мечта, сейчас уже декабрь, например, и вы не знаете, куда инвестировать, то... Проще становится, инвестируйте в Новый год, потому что будут покупать в новогодние игрушки. Читайте на транс, что можно там на Новый год носить, то люди будут покупать. Например, в этом году нельзя было одевать с знаком тигра. Потому что если я денешь, что случится плохое. Денег не будет так вот предметом можете тоже так делать предмет я записывал ролик в принципе но он не взлетел так что как-то не захочется записывать но я создал его, наберем много лайков я делал продолжение новый год и приметы вот офигенно вот поэтому если вам понравится лайк подписка а, инвестиции в Украине в Украине есть очень прикольные банки и кто из них лучше говорят? Приват 24 или монобанк? Они две разные. Потому что если вы очень богаты, то приват 24. Если вы бегны, то монобанк. Ну, для начала. Если у вас больше 100 тысяч гривен, то вы реально сможете купить облигации а в приват 24. В монобанке вы не сможете купить облигации на какую-то компанию. думаю, знаешь, что такое облигация? Нет, пиши в комментариях, я отвечу как акция, ну, только более-менее безопаснее. Ну, приват 24, 4 кто знает, что там будет. А вот в монобанке говорят скоро акцию добавят. Возможно, вы сможете уже, и ее добавили акции. Поэтому монобанку займем на топ-1, если у будет акция, а облигации еще не будет, так что шахимат Приват-дай-4 скоро будет. Ну, не, не шахимат, но шах будет. Новый шах будет что прям шахтимат сделать и захватить весь банк весь мировой банковские деньги в Украине то нужно и облигации там еще некоторые бонусы все никто навигация индикация телефона древняя пока поэтому правда 4 остаются в тренде все они вроде бы дружат эти компании ну все, на сегодня все. Всем удачи, всем пока. Возможно, не тот формат. Не нужен тогда выбрать новую студию. Сейчас мы снимаем на телефоны. То есть телефон. Я записываю челлендж, что сниму, что сниму 100 роликов с телефона. И тогда, если ролик небережного на просмотра, то скажу, что рабочая тема снимать с телефона. Или с камеры. С телефона можно снимать шортс. Это для ютуберов. Институт вроде бы сказал. Всего доброго, все пока.